Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу вас познакомить с таким <coughs> действием, как журнал действий. Это вот такой определенный раздел есть на Facebook. Что дает нам журнал действий? Журнал действий нам дает посмотреть, что произошло, напомнить нам или вспомнить. Или, может быть, вы где-то поставили специально класс, чтобы у вас осталось в журнале это заметка, чтобы потом вы вернулись и, ну, как бы воспользовались той или иной информацией. Здесь буквально все. Что у вас происходило не только за сегодняшние сутки, но и за следующие сутки. В общем, здесь очень много показывается то, что вы делали. Чем это хорошо? Помимо того, чтобы посмотреть определенную публикацию, которую вы там поставили класс или поставили комментарий, вернуться снова к этому вопросу, либо вы... В группах размещаете посты, и они все будут вот здесь у вас отражаться в журнале действий. И Вы, кликнув на... ну, навели мышкой на сайт или на группу, и вы спокойно заходите в ту группу и смотрите что ваш пост на месте, на месте, кто там вас там кликал на этот пост, или там кто-то откликнулся. В общем, вы все будете видеть. Здесь же вы также будете видеть, какие друзья вы добавляли в друзья, отправляли запрос. Вот, я отправила запрос Любови Сиваевой, запрос на дружбу. Но она его не подтвердила. Кто-то подтвердил, кто-то не подтвердил. Здесь все буквально видно. Вот этот журнал действий, вы можете посмотреть его, вернее, найти под э, вот, э, обложкой. Вот здесь вот он сразу есть. Или же вот здесь вот на вот этот треугольничек кликайте, и здесь тоже есть журнал действий. Он точно такой. Вот такая информация, надеюсь, она вам будет очень полезной. И с вами на связи была Лотникова Лёля.